Верите ли вы, что духи могут вселяться в неодушевленные предметы, например, в кукол, а куклы, в которых они вселились, начинают жить своей жизнью? А любите ли вы мистические фильмы? Так вот, далеко не все фильмы – это полностью фантазии режиссеров, иногда они основаны на реальных фильмах. Событиях. Существует много реально произошедших в жизни историй, о которых были сняты фильмы. И сегодня я хочу рассказать вам настоящую историю куклы Аннабель, про которую сняли Проклятие Аннабель, Зарождение зла и заклятие. И кстати, звали ее даже не Аннабель, и выглядела она не так, но об этом. Позже. привет я аня и это моя новая рубрика живые истории я буду рассказывать вам истории основанные на реальных событиях вы ставите много лайков и я снимаю следующую живую историю подписывайся на канал и нажимай колокольчик чтобы не пропускать новые ролики а история уже начинается меня всегда пугают именно старые куклы, они какие-то жутковатые и мрачные, от них у меня мурашки по коже. Бр. Недавно кто-то из знакомых предложил мне посмотреть фильм Заклятье про куклу Аннабель, но я узнала, что это была реальная история и решила изучить ее более подробно. Я нашла на ютубе информацию, что в 1963 году в популярном сериале на то время «Сумеречная зона» была серия про ожившую куклу. И маму девочки, которая подарила ей эту куклу, звали как раз Аннабель. Один известный блогер на ютубе, который тоже снимал на эту тему, считает, что люди посмотрели сериал и в 1970 году, спустя 7 лет, странно, но ладно. Короче, типа ребята решили придумать свою историю про ожившую куклу только уже. В реальности. И знаете, ребят, я практически полностью согласна с этой версией. И вряд ли духи и демоны могут реально вселяться в кукол и творить всякие ужасные вещи. И скорее это больше похоже на фантазию людей. Но, когда я изучала эту историю, у меня возникла пара очень логичных вопросов, я их задам вам, но чуть позже. Фильмы «Проклятие Аннабель», «Заклятие» и фильм уже даже 2017 года «Зарождение зла» по сути об одной и той же истории. Семья Перрон столкнулась с жуткой куклой Аннабель, в которую вселился демон. Но сегодня речь не о кино, а о реальных событиях, на которых основан этот фильм. Кстати, напишите в комментариях, знаете ли вы еще какие-нибудь фильмы о куклах и может быть в вашей жизни была какая-нибудь жуткая мистическая история связанная именно с куклой у меня да Действительно, в 1970 году некая женщина подарила своей дочери по имени Донна трепичную хендмейд-куклу, которую она купила в секонд-хенд-магазине этих самых кукол. То есть кукла реально до этого принадлежала кому-то другому, кто по неизвестной для нас причине ее туда отдал. Мне почему-то кажется, что только в Америке могло такое случиться. Ну, короче, конечно же, в фильме историю все-таки немного поменяли. Ну, чтобы было пострашнее. И шуткая кукла аннабель из фильма, выглядит она там вот так. На самом деле была обычной тряпичной куклой Энни. Вот как выглядела на самом деле Энни. Это вполне милая куколка с треугольным носиком, рыжими волосиками и чем-то даже на нашего Петрушку похоже, по-моему. А если ребята заглянуть еще дальше в прошлое, то трепичная Энни это из изначально вымышленный персонаж детских книжек писателя Джонни, Грула. Джон Грул придумал Энни после трагической смерти своей маленькой дочери от вакцинации. Тоже, кстати, странный факт, но ладно, допустим, это не важно. В общем, он придумал образ трепичной Энни, и даже существуют книги, мультфильмы, и до сих пор продаются куклы под названием Рэджедэй Энн, что переводится как изношенная Энни. И вот по его образу в 1915 году на свет появилась первая игрушечная Энни. Надеюсь, она там не шевелится. Итак, возвращаясь к истории. Дона, которой мама подарила ту самую куклу Энни, в тот момент оканчивала медицинскую школу и снимала квартиру вместе со своей подругой по имени Энджи. Девушка посадила куклу на кровать и забыла о ней. Но со временем она начала замечать, что кукла меняет свое положение. Она не придала этому значения и думала, что ей просто показалось. Она наклонилась. Я бы испугалась реально, но не они. Наверное, вообще мы бы все так подумали. Ну, поменяла кукла положение, и что тут такого странного? Но шло время, и кукла стала реально беспокоить девушек не гаснет. Однажды они даже якобы увидели, что Энни стоит на ногах, оперевшись на стол, как будто застыла на середине шага, когда услышала, как отворилась входная дверь. Ну, ну вот, что бы вы после такого сделали? Я вот лично не знаю даже. Ну, в общем, Донна в своем письме писала, Каждое утро, застелив постель, я усаживала куклу на кровать. Когда мы возвращались вечером домой, то замечали, что она сидела не в той позе, в которой я ее оставила. Например, она скрещивала ноги или складывала руки на коленях. Это начало казаться нам подозрительным. Короче, кукла постоянно перемещалась места на место, пока никого не было дома. Поэтому Дона и Энджи, подружки, решили рассказать обо всем своему другу по имени Лоу. И вот именно после этого события, по словам девушек, в квартире постоянно стали появляться какие-то жуткие, странные послания. Я, кстати, только сейчас подумала, если квартира была съемная, почему они просто-напросто не съехали. Они находили полоски пергамента, на которых были написаны слова «Помогите нам» или «помогите Лоу». Дон и Энджи, кстати, очень логично предположили, что у кого-то есть ключи от их квартиры, и он решил над ними поиздеваться, типа такой пранк, розыгрыш. И они стали применять всякие такие детективные штучки, чтобы понять, ходит ли к ним кто-то домой, пока их там нет, или же дом остается пустым. Но ничего им не помогло, ничего они не обнаружили, а кукла продолжала перемещаться по квартире. И это все, ребята, происходило в реальной жизни. В общем, со временем Дон и Энджи Смирились с тем, что у них в квартире проживает живая кукла, и решили ничего не делать. Ну, правда, что поделаешь-то? Ну, всякое в жизни случается. Ну, ходит кукла, ну, перемещается, ну, с кем не бывает. Но в какой-то момент они увидели, как из рук и груди куклы сочилась кровь. И решили обратиться за помощью к медиуму. Женщина-медиум провела спиритический сеанс, и после него рассказала девушкам вот такую историю. В поле, где находится их дом, когда-то обнаружили тело семилетней девочки Анабель Хиггинс, погибшей при невыясненных обстоятельствах. Девочка очень любила играть на этом лугу, и ее дух решил установить контакт с девушками через тряпичную куклу. И все, чего хотела Анабель, это просто быть любимой и иметь друзей. Девушки, видимо, посчитали эту историю безобидной и очень даже милой, и стали называть куколку Аннабель. Друг Лоу подозревал что-то нехорошее, и поэтому предложил им от нее избавиться. А, а. Но Дона сказала, что это все равно, как бросить ребенка. Он с ужасом вспоминал. «Я точно знал, что проснулся, однако со мной происходило что-то странное. Я осмотрел комнату, но ничего необычного не заметил. Тогда я взглянул на свои ноги и увидел на них тряпичную куклу – Аннабель. Она медленно начала скользить вверх по моему телу, она доползла до груди и остановилась. В следующий момент она стала меня короче парень был уверен что то что с ним произошло это не сон а происходило по-настоящему и это как бы предупреждение от куклы и вот как-то раз в 11 вечера из комнаты Донны послышался странный звук. Лоу был с ними, он открыл дверь и включил свет. Анабель лежала на полу, он подошел к ней и потом рассказывал, когда я приблизился к Укле, у меня сложилось впечатление, что кто-то стоит у меня за спиной. Лоу закричал, схватился за грудь, и когда Дона вошла в комнату, он лежал на полу весь в крови. Они конечно же ушли из комнаты, и когда Лоу снял рубашку, они увидели на его груди следы кровавые когтей но конечно никто из них не догадался это сфотографировать и спустя почему-то 48 часов эти следы куда-то исчезли ну, история умалчивает. Ситуация накалялась, и они решили обратиться за помощью к священнику-отцу Хегану. Но он почему-то посчитал себя не в силах справиться со всем этим и отправил их к другому священнику-отцу Куку. Может, он реально испугался, а может быть, он просто не хотел связываться с сумасшедшими. А отец Кук тоже направил их, но уже не к священнику, а к своим знакомым, опытным демонологам и исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорреном, которые и сказали им, что никакой Анабель Хегану, Хиггинс нет, и никогда не было, и их обманули. Но после разговора с молодыми людьми, осмотра тряпичной куклы и подтверждения того, что никто ни разу не видел призрака, именно ребенка в квартире, вороны пришли к выводу, что они имеют дело с самым настоящим демоном. А кукла – это всего лишь проводник, а свечки тухнут и не хотят даже загораться. Демон. Они считали, что скоро он обязательно покинет тело Аннабель и вселится в человека. И тогда произойдет убийство. Поэтому нужно срочно, срочно провести обряд וה... экзорцизма. В отличие от обрядов экзорцизма из кино, где все происходит всегда очень эпично и жутко, ритуал был проведен спокойно, и кукла не сопротивлялась, когда из нее изгоняли демонов. После священной церемонии отец Кук благословил Дону Энджелоу и Уоронов и заявил, что демон больше не сможет причинить им вред. И это все? Она не должна тут бегать по стенам, потолкам, плеваться кровью, уговорить на... Нет. Ну да. Ну ладно. После обряда Эд и Лоррейн Уоррены, те самые исследователи паранормальных всяких жутких явлений, были не уверены, что демон изгнан из куклы окончательно и предложили эту жуткую куклу Аннабель все-таки забрать. По словам самих Уорренов, пока они ехали домой, происходило все время что-то мистическое. То автомобиль заглох, то отказали тормоза, но все обошлось. Две недели, пока кукла находилась дома, все было нормально. Но затем Аннабель снова начала творить свои чудеса. И вороны посчитали ее слишком опасной для этого мира. Это, конечно, не Анабель, если что. Поэтому они поместили ее в специальный герметичный ящик, это стеклянный гроб, на котором написано «Предупреждение не открывать». И они поставили этот ящик в запертой комнате с остальными проклятыми предметами, которые изъяли во время других расследований, а потом сделали из этой комнаты музей. Так что по сей день эта жуткая кукла Аннабель заперта в этом Ящики. А что будет, если эту ранее безобидную тряпичную Энню, ставшую жуткой Эннабель, кто-нибудь любопытный откроет и достанет из этого ящика. И, например, подарит какой-нибудь маленькой девочке. Почти все свечи погасли, и теперь вопросы, на которые у меня нет ответов, и, может быть, вы сможете как-то прояснить эту ситуацию. Если молодые ребята на самом деле все это выдумали, а исследователи паранормальных явлений, вороны, обманщики, хотя, конечно, они наверняка были хорошими мошенниками, то для чего это нужно было двум учащимся медсестрам и их Другу можно конечно сказать сразу ради славы но во-первых в те времена не было таких быстрых интернета и телевидения и все эти новости дошли бы куда-то не так как сейчас раз и все уже знают а на это бы ушло реально много дней а во-вторых максимум чтобы они получили после этой жуткой истории связанной с их именами это то что люди бы просто их боялись и обходили стороной кому нужна такая слава молоденьким учащимся медсестрам может быть они вообще все втроем одновременно сошли с ума все это правда с одной стороны бред а с другой интересная загадочная история а люди любят загадки иначе бы откуда тогда было столько работы у исследователей паранормальных явлений воронов ведь это не они искали людей а их вызывали сами люди и рассказывали жуткие события а эти люди они очень хотели в это верить или просто от скуки все это придумали потому что им делать было нечего я кстати заметила что огромное количество подобных истории происходит именно в Америке. Я, может быть, хочу в это поверить, но не могу. Хотя куклы меня все равно пугают. Подписывайся на канал, ставь лайк, если хочешь. Еще одну живую историю. Не забудь подписаться на Инстаграм ВКонтакте и другие каналы. А? Упс!